И всем привет, с вами как всегда, Пиксель, сегодня давно не было роликов о Roblox, вот, ну, я решил записать по новой, ну, как по новой, она старая игра, Play создан 1.1.2022, но так игре всего лишь полгода, не год, вот, ну, собственно, я вот такую вот превьюшечку для нее сделал, вот, кадры из нее. вот, ну, на днях я выпустил для неё обнову, Хочу вам просто показать эту игру, и тем более еще у этой игры есть одна единственная особенность. В ней на доступ на второй этаж через лестницу, вот видите, вот тут на картинке. И недавно я доделал ее и добавил лазерную дверь на второй этаж, чего собственно и не хватало. Да, иначе ты просто мог прийти на базу и там сидеть чисто, даже не уходить. Потому что оружия в игре сейчас никакого нет на данный момент. Вот, сейчас тайк он всего лишь двухэтажный. Вот, ну, я зайду в игру и буду, вы будете смотреть, как я прохожу его. Он на самом деле долгий, поэтому заварите себе чайчик, принесите печеньки, конфеты и наслаждайтесь э, этим процессом. Еще забыл сказать, у меня тут три лайка и 4 дизлайка. Я объясню позже, почему. Ну вот, я в принципе и зашел. Сейчас мы с вами займем красный тайкон. Вроде вам покажется древнегреческий обычный тайкон с обычным коллектором и со всем этим. Но в нем есть уникальность, то, что он не выглядит как обычный тайкон. Да. Нет, такой есть старый тайкон из 2019 или других годов. Вот, здесь вот мы начинаем вот с такого дропера. Здесь есть вот такой вот э, счетчик денег. Вот, вам не обязательно теперь смотреть в таблицу лидеров, как это сделано в других большинство тайконов. Ну, может, сейчас уже в новых это есть, но в ранних не было, которые там 2019 -го года или 2020. -го. Вот, в них такого не было. Да, все там смотрели в таб. Ну, ибо же они были, но не такие красивые. Вот, я специально в интернете нашел вот этот коин и поставил. Как вы видите, тут не все кнопки нормально написаны. Да, у некоторых скобки вообще другие, у некоторых не стоит знак доллара. Вот, ну сейчас вы увидите все, да. Вот, например, здесь, а не здесь, доллара. Ну, короче, сейчас покажу на любую, вот, например. Вот здесь вот квадратные скобки, а вот здесь вот такие вот объединенные скобки. Ну, короче, знаете, какие-то скобки увидите, да. И не значит, что доллара. Ну, я скоро, в ближайшее время хочу себе, э ну, сделать патч. Ну или же обновление, в котором я пофишу Тут большинство багов в этом тайке. И как мы видим, мы уже производим игрушки Рокси, это этаж Рокси. Вот. Но правда, он никак не подмечен этим этажом, и вообще в игре сейчас два этажа. И за полгода эти, ну, за мое отсутствие обновлений здесь, особо ничего не поменялось в плане этажей. Так, и вот тут флор стоит, вот этот второй, 5000, покупаем. Также свет переделал, он раньше был в два раза ярче. И добавил в новом, ну, начал делать новый патч, конечно же, вы уже можете в него поиграть, и тут теперь сменяется день на ночь. И наоборот. Вот, ну и также тут остались некоторые баги, которые остались, пофиксить там, пофиксить некоторые цены, добавить больше дропперов, ну и тогда только будут заниматься третьим этажом Про третий этаж я сейчас боюсь говорить Может я за много обещаю про третий этаж, он вообще выйдет там, не знаю, через еще полгода Да, поэтому особо про него ничего не буду говорить Вот, ну и давайте же, собственно, с вами посмотрим на второй этаж, как он вообще выглядит Так, кстати, я здесь не купил вот эти конвертные стенки вот, ну вот тут некоторые баги есть, сейчас я вам все покажу. Например, если вы накопите 250 тысяч, это максимальное количество предметов, и не купите вот вот эту стену, то здесь кнопка вот с закрытием, ну, открытием и закрытием, ну, активацией лазера, она будет висеть в воздухе. Ну да, я это пофикшу и сделаю так, чтобы эта кнопка появлялась только когда вы купили эту стену. Вот, ну, покупаем, конечно же, флор и... Там раньше вот этот столик, который вы сейчас видели, стоил 20 косарей. А сейчас стоит 10. На нем стоял лимонад и две банки колы. Ну как банки. Напитков. Ну, в стеклянных бутылках. А сейчас вот в такой вот одной баночке. И стоит 10 тысяч. Ну давайте пойдем, конечно же, обратно вниз. И здесь еще есть декорации. Их всего три. Давайте посмотрим, что ли. Пицца. Пицца. И вот такая вывеска. Раньше здесь была такая, ну, знаете, там во ФНАФе вот такая вот гирляндочка. Ну, с, с такими флажками. Ну, вы поняли, про что я говорю. Вот, ну, эта вещь была, ну, хорошая. Она выглядела здесь отлично. Но если вот так каким углом посмотреть, то она ведь держалась на воздухе. Я никак ее не мог нормально поставить, поэтому мне пришлось от нее избавиться. Я подумал, что надпись выглядит даже круче, особенно ночью. И соответственно я удалю и добавил вместо нее надпись. Еще вот тут вот такие вот баги, соответственно, я их пофикшу. И вот здесь видите вот такие вот странные дыры. Ну, это опять же я делал все давно и не замечал их раньше. Вот так тут еще было хуже с этими стенками. Но я вот пофиксил часть еще летом. Вот. Ну и давайте, собственно, посмотрим список того, чего я уже успел добавить из нового, так сказать, патча. Соответственно, добавил лазерную дверь на втором этаже. Чего не хватало? Эту вывеску поменял. И еще тут раньше вот, добавил вот этот центр. Да, но ну, он не входил в патч, я его добавил еще давно. Но я ему поменял вот здесь материал. Да, старый скринер можно было увидеть другой, но можно его еще буду менять. И вот здесь, вот за этими камнями, здесь была еще Рокси. Ну, она такая из кубиков была. Вот, но сейчас ее уже нет, я ее удалю. Это был мини-баг, я его забыл оттуда удалить. Вот. Ну и давайте, собственно, производить наши сандроперы. И, как вы заметили, сандроперов здесь три, а мундроперов куча. Поэтому еще в следующем обновлении, ну, патчи, кроме новых дроперов вот на этом этаже, тут будет еще где-то два дропера. Появится, ну, мы наверху просто поменяем название дропера, мы перекрашиваем их в сандропа. Вот. Ну и, соответственно, поставлю им производство мундропов и все Вот, ну сейчас я покажу вам как будет лазерная дверь вот еще в патч будет входить ну, фикс других вещей там всяких мини перерасчетов по типу вот этой стены с лазерами которые я говорил и всякое другое также еще будет доход Переделался дроперов на первом и ну, на втором не будет на первом этаже, да, здесь, наверное, у первых дроперов понизится. Ну, либо я, наоборот, им повышу, потому что сейчас как-то денег не очень много. Вот, ну, я понизил все из-за того, что Тайкон можно было пройти раньше быстро. И кстати, потом посмотрю, сколько у меня заняло всего это. Вот, и я разделю это видео на две части, там, где я говорю просто проигру, игру, ну, имею в виду, в главном меню не играю, и там, где я уже по всю играю. Да, поэтому вы можете перейти по тайм-кодам в описании, если есть, ну, вот, и будет еще концовка отдельная. Вот, я вам покажу, так сказать, э, что, ну, я сделал финал, и там я расскажу, что, собственно, я планирую с ней дальше делать. Собственно, я хочу выпускать обновление, ну, вот, делать этот патч каждый день, и каждый день будет что-то новое выходить. Да и каждый день я буду либо я добавлю там какую-то приколюху, либо не особо приколюху. Ну, например, условно я вот перемену за один день все кнопки ну, по-нормальному. Потому что я ну, тогда я не знал, как ставить эти скобки. Вот. Соответственно, еще пофикшу тут всякие дропперы. Ну, вы поняли, надеюсь. В принципе, все, что я хотел уже рассказал. Тем временем мы уже копим на какой сейчас дроппер, посмотрим. Мы копим на дроппер, всего лишь на третьем мундроппер мы копим. Да, их здесь еще будет куча. Там девятый вроде бы и тут апгрейдер один. И я объясняю, почему стоит сразу же, как только покупаете дроппер строить вот эту вот стенку. Они со всей дури летят вот в эту стенку и отскакивают обратно, вот, чтобы попасть вот сюда и принести вам деньги. Раньше, при добавлении всех этих дропперов, я испугался, что они отсюда вылетают и не приносят доходы. Большая часть вылетала. Вот, поэтому я сделал эту стенку, и, в принципе, можно было ее добавить, ну, типа, э -э чтобы она появлялась сама, когда при, при обычном конвейере, но я не стал такое делать, и сделал, чтобы люди покупали. Вот всего четыре тайка да, вот таких вот. И вот здесь еще есть игрушки. Возможно, я их позже удалю. Ну, просто сделал их невидимыми. Раньше я их не делал, не просто ставлю пасхалочек. Вот. Мне построено еще несколько этажей. Вот. Догадаю. Я жду ваши догадки, как... каким. Третий этаж какого персонажа будет следующим. В данный момент есть этажи этаж Рокси и Мундропа и Сандропа. Вот также вот здесь я еще хочу побольше декораций добавить там. В общем мне еще стоит поработать над этой игрой. Сохранения сразу же говорю здесь нету, поэтому можете игру спидрани хоть как угодно. Вот, ну кстати я еще подожду ваши спидраны и кстати прикол, как попасть, ну вы на эту скалу тоже можете тут все игрушки папинуть, как я сейчас сделаю. и все они упали конечно. Покажу, как вам сюда попасть. Короче, вам нужно занять вот этот тайкон и построить вот второй этаж, именно крышу. И вот с помощью двери я вам сейчас покажу. Вот запрыгиваете вот так, и вот на дверь. Ну, там реально, короче, запрыгнуть Сейчас я вам покажу. Вот, только я зацепля... зацепляюсь. Вот, я попал на дверь и на крышу. И тут вы попадаете вот, вот сюда, соответственно. И проходите вот это вот все и вот к игрушкам попадаете. Невыйдимость стеной тут ничего не ограничено, да. Ну еще спаун переделывается. Ну, в общем, в новом обновлении выйдет третий этаж и доработка старого. Да, патч в нем выйдет больше дроперов, будет больше фиксов. И есть, кстати, один баг. Он состоит вот в этом кликерном дропере. Я не буду рассказывать, как он работает, потому что вы, с помощью него будете спидранить игруп за. За одну секунду у вас не получится, но побыстрее у вас получится накопить кучу денег. Именно кучу. Да, ну то есть за спидрами с помощью этого способа не получится. Я не буду, как говорить, он работает, но вам просто надо втроем тут стать и нажимать все. Ну, не втроем, но, короче, кучу людей позвать и так быстро кликать. И там насваится куча кубиков, игра залагает, и у вас уже один миллиард. Ну, таким образом вы еще можете себе в минус уйти. Поэтому не советую им пользоваться. И тем более нужны особые обстоятельства, чтобы это все заработало еще плюсом. Как вы видите, уже тут ночь. Раньше тут ночь наступала в два раза быстрее. Если не ошибаюсь, тут в сутки идут 24 минуты. Ну да, каждая минута это один час. Итого за 12 минут уже тут ночь была раньше. Сейчас уже за 24. Да, поэтому, ну, собственно, не судьба вам увидеть здесь, думаю, утром. У тебя двигается луна. Вот. И, и сейчас я вам буду покупать последний дроппер, если я не ошибаюсь. Вот, мега -дроппер. Ну да, и здесь вот такая переливающаяся кнопка. Здесь должен быть не голубой, а синий. Я это еще пофикшу. Вот. И это стоит 200 тысяч. Раньше это стоило 250, 000, но я пофиксил. И эта дверь будет в новом патче стоить уже не 250 тысяч, а 100. 000. И открываться при покупке этой стены. Именно этой. Никакой другой. И раньше можно было построить свет не на потолке. Ну, такой баг тоже был, но он был до нач... начала делания этого патча. Вот. Ну, собственно, я вам покажу, как выглядит апгрейдер. Вот. но ну, мы с вами сейчас... 200 тысяч нам быстро накопить. Ну, и потом еще покоплю на за 250 тысяч и покажу вам full тайкон да возможно когда вы зайдете в игру тут уже будет куча всяких нововведений которые я здесь не показал но самое главное я вам показал то что я его все делаю вот сохранения здесь к сожалению нету но зато это наверное плюс с давайте посмотрим сколько мы зарабатываем в секунду и забираем деньги и сразу же уже косарь есть 5 косарей короче за 5 секунд Короче, косарь в секунду. Примерная скорость денег. Если так посмотреть, туда, Ну, надо, медленно идет, но это вот с этого отсюда все идет, а вот отсюда тут куча денег идет. Поэтому замедлять, потому что пока они там падают. У меня, тем не менее уже 250 тысяч, я даже могу купить уже эту лазерную дверь, но я куплю все же вот это. И вот так это все выглядит. Да, ну и куплю, соответственно, эту лазерную дверь, поэтому... Для вас прийдет сейчас одна секунда, а для меня немножко подождать. В общем, я уже накопил. Давайте покупаем. И вот так это все выглядит. Ну да, кнопка тут будет висеть, если вы сейчас купите, но может я уже это пофиксирую. Ну, смотря когда вы смотрите ролик. И вот так это все выглядит. Вот так при открытой, и вот так при закрытой. Да, вот эта ручка немножко багуется, но тут уже не моя проблема. Вот. Ну и вот все они через апгрейдер проходят. Ну короче, вы тут за пару ну, минут минута ФК можете заработать уже лям. А с помощью этого способа можно было миллиарды фармить. И больше. И кстати, уже рассвет тут идет, но думаю, я объявляю, что это уже конь, ну, так сказать, конец ролика. Здесь вот такая моя статуя, я ее делал сам, и вот этот спаун тоже. Вот, ещё все вся игра сделана мною, но кроме спавна его уже буду переделывать, и игрушек, которые с дроперов. А дроперы с тайком сам сделан мною. Вот, ну а с вами. Ну, как закончить-то. В общем, это финал. Думаю, вам понрав... На этом статуи мы закончим вот этот ролик. Думаю, вам понравилось посмотреть на этот тайкон. Вы поиграете в него. Поставите лайки, чтобы эти дизлайки ушли. Вот, ну просто мне их наставили, когда я скинул их. Не понравилось то, что здесь присутствует якобы много тутлбокса. Туталбокс в игре вообще ну, многие решает. Я понимаю, что многие, ну для многих разработчиков бесит, когда они видят туталбокс в чужой игре. Но это не значит, что обычному игроку, который просто зашел поиграть, даже не оценить. Он просто будет нормально играть спокойно, не будет обращать что. Что-то скопировано и так далее. Он будет просто играть. Главное, что это играбельно. Вот это самое главное. И не говорите там другим играм, что ой, у тебя тут тутлбокс, все игра. Главное, чтобы она была играбельной. Вот. Ну, моя игра в данный момент играбельная. Единственное, что тут сохранения не хватает. Ну, и немножко... Ну, более продолжение. Да, и я засек и примерно 15 минут ушел на прохождение этого тайка. Я думаю, он проходит за 3, полчаса, но все же за 15 минут раньше его можно было пройти за 5. Когда еще был только один этаж. И ну, вот уже рассвет. Думаю, вот на этой статуе можно закончить этот ролик. Думаю, он вам понравился. С вами был как всегда пиксет. И никогда не оскорбляйте, если ну не перестраивайтесь, если вашу игру назвали тут улбоксом, а хотя бы почти там все создавали сами. И никогда не сдавайтесь, идите к своим целям. Всем пока-пока.